Добрый день, уважаемые коллеги! Как меня слышно? Как меня видно? Люди, вы здесь? О, отлично! Ну что ж, приступим. Добрый день всем, кто меня знает, кто не знает, кто не знает, буду представляться. Значит, Меня зовут Лудника Лёля, я один из руководителей интернет-проекта корпорация ЗУЗ и энергия здоровья. Мы с дочерью с Екатериной ведем совместную бизнес-интернет, вернее, ну, бизнес-систему. И, естественно, рады всех приветствовать, кто хочет делать точно так же, как мы, работать вместе с нами и обучаться, и получать огромнейшие результаты. Мы вас все приветствуем и давайте сегодня поработаем. Значит, смотрите, сегодня у нас с вами тема маркетинг, вернее, что такое рекрутинг и с чем его едят. Я почему об этом все время говорю, с чем его едят? Потому что это основа основ любого бизнеса, как интернета, так и классического. Вот совершенно в каком бы бизнесе вы ни были, и даже если вы не в бизнесе, вы наемные рабочие, Наемные сотрудники какой-то организации, вы в любом случае ведете а, вместе с вашим руководителем определенный бизнес и ведете рекрутинг. Рекрутинг вы делаете всегда, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, даже в собственной семье. Ну, углубляться вот в это не будем, будем сегодня говорить об, об одноклассниках. А, об одноклассниках мы будем говорить более глубоко с самого начала для, особенно для новичков, чтобы они могли разобраться. Если кто хочет сотрудничать, э, вернее, работать э, в соцсети «Одноклассники». О том, что «Одноклассники» – это очень огромная сеть, мы тоже углубляться не будем, вы все знаете. Вот. Но я хочу вас сегодня познакомить изначально, с самого начала, как только вы, вы только пришли. И вам необходимо, вы хотите сотрудничать, начинать работать в «Одноклассниках». Что вам для этого нужно делать? Ну, конечно же. Первое – это зарегистрироваться. Интерфейс очень часто меняется в «Одноклассниках», когда начинаешь регистрироваться. Вот на моей памяти это уже шестой, седьмой раз уже меняют они интерфейс. Вот. Но ничего сложного нет, даже если после вот этого ролика вы зайдете, у вас будет значит, другой интерфейс. Просто находите то, отвечайте на то, что там задают вопросы. То бишь опять выбирайте страну. будет спрашиваться номер телефона и к номеру телефона будет все привязываться то есть к сим-карте где нам взять сим-карту вы можете изначально пока у вас еще как бы доходов нет там чтобы такую покупать сим-карту там за 100 рублей вы можете это спросить у своих родственников можете это есть очень много сайтов где реги, регсим где вы можете там за 10 за 15 рублей эту сим-карту приобрести и Открыть аккаунт на нее, вы можете просто купить или получить по подарок, вот там часто Билайн, особенно многие, значит, компании, мобильные, вернее, компании, которые продают сим-карты, они очень часто продвигают, тоже рекрутируют людей, продвигают и дают подарок сим карту В общем, это вопрос очень легко решаемый, и новичку, как правило, нужно не меньше пяти аккаунтов. В один день их открывать ни в коем случае нельзя эти 5 аккаунтов, это нужно хотя бы в 3 дня вот так вот растянуть, хотя бы в 3 дня их. И причем один аккаунт открываете и его оформляете. Мы сегодня с вами об этом поговорим. Мы ввели номер телефона, кликаете на «Далее», то бишь вы нашли симочку, кликаете на «Далее», и перед вами вот такая вот картиночка, код. Пришел код, подтвердили. И начинаем оформлять нашу с вами страницу «Рабочую». У вас, у новичка, всегда будет, вы допустим, вы, не то что всегда, у новичка. Страница, с которой вы уже пришли, вы, она у вас уже была. Вот эту страницу мы с вами не трогаем, ни в коем случае. Мы создаем 5 страниц рабочих. Одна страница из них у вас будет для работы с группами. Вы можете и на своем родном аккаунте открывать группы, которые я буду говорить. Вы можете... Что пропало? Я... Меня не слышно, да? У меня видео периодически, может быть, пропадает. А так, слышно бывает? Нет? Я тогда, может, переключу. Так. А вот так. Вы меня слышите? Ау, сейчас я говорю, меня слыш слышно. Все, отлично. Отлично. Значит, начать сначала или все-таки вы там слышали начало? Отлично. Итак, продолжить. Отлично. Значит, мы с вами зарегистрировались. Как только код пришел к вам на телефон, вы его вносите, и регистрация ваша прошла. Далее. Очень к этому нужно, к оформлению вашей, как бы сказать, рабочей странички, нужно отнестись очень внимательно к этому. Итак, у вас, мы договорились с вами, что родную страницу, которая у вас есть родной аккаунт, мы не трогаем. На родном аккаунте вы можете создавать группы, которыми будете работать. Можете создать отдельный еще рабочий аккаунт, с которого у вас будут только группы, но работать в основном вы на нем не будете. Об этом мы остановимся сейчас чуть-чуть попозже, а сейчас мы оформляем с вами рабочие страницы. На рабочей странице мы сразу же с вами... Заполняем все настройки, вот я стрелочкой указала, все настройки. Кликните, кликните еще на слово «Еще», и там дополнительно, если какие-то настройки, вернее, вы далее там не заполнили о себе, то обязательно заполняйте. В настройках, когда зайдете, на первых порах только уберите то, что там грубиянство, чтобы там не писали плохие комментарии, все, и больше настройки пока не трогайте. Потом, в следующем занятии, как только вы начнете уже разбираться, мы с вами поговорим немножечко о другом, чтобы я вас не запутала сразу, как в настройках закрыть то, что вам не нужно будет далее. А сейчас вам нужно все, вы поймете по ходу. Первое, что мы с вами делаем, это мы загружаем. Вот это фото главное, которое у вас будет, ваше фото, и заходим в фото, которые вы будете загружать. Это очень важно. Смотрите, то, что если вы будете просто загружать фото не в альбом, не в альбом, это будут просто ваши личные фото. Это проходит модераторами. Загрузили свое личное фото, которое на главной и пока этого достаточно. И создавайте альбом. Обязательно нужно создать альбом. В альбомах модераторы не здорово проходят. Там эта машина, она как бы плохо читает этот альбом или вообще не его не читают. Это так утверждают асы которые работают в «Одноклассник». Я тоже заметила позицию. Как только я размещаю с фотоальбом любую фотографию, которая мне потом пригодится, она очень легко проходит модерацию. Далее. Значит, мы заполнили свои данные, загрузили фотографии, какие нас интересуют. И оформление, собственно, готово для одного аккаунта. Вы на следующий день за, открываете следующий аккаунт, следующую страницу, и вам нужно ее обязательно точно так же оформить. Что мы для этого делаем? Вот эти, чтобы по, по новой фотографии какие-то там не создавать, не искать, мы с вами эти же фотографии, которые у нас были в папочке специально для аккаунтов, переименовываем, то бишь вот этот URL-адрес, который под фотографией, он должен быть изменен. Вы их выделяете, он должен быть изменен. Вы их выделяете, вот так вот мышкой берете, раз, выделяете, каждый переименовываете, пока вам будет это сложно, и может следующий аккаунт, который вы открыли, их же применять. Оформление у нас готово. Далее. Наша с вами страничка, наша с вами страничка должна быть еще и интересной. Для того, чтобы у вас в ленте были интересные посты какие-то, вы сразу, может быть, сложно вам найти, придумать что-то, такие посты, находите... Значит, группы по каким-то определенным интересам, допустим, о природе или о малышах, или вообще, что вас интересует. Берете оттуда пост, интересный, кликабельный, и размещаете у себя. В ваших лентах, в, на рабочих аккаунтах, от двух до трех постов в неделю должно проходить. Ваша страница... Должна быть живая, то бишь заметки у вас должны быть. Старайтесь их делать высококликабельными, это как, ну, то бишь выбирать высококликабельными. Возможно, у вас хватает, у вас уже есть достаточно фантазии, где вы можете уже сразу же создавать свои. Свои это намного лучше. И начинаем создавать. Все, страничка наша живет. Но прежде чем нам работать, нам необходимы друзья. Без друзей мы с вами, если у вас нет друзей, в одноклассниках невозможно начинать вообще какие-то действия. Или если вы начнете, то у вас будет серьезное ограничения. Как же нам найти так друзей, чтобы нас не заблокировали? Если вы сами начнете выходить в поисковик и приглашать друзей дружить в дружбу, то вас срочно заблокируют. Для того, чтобы избежать этой блокировки, мы с вами начнем немножечко другим путем. Для начала работы, такой нормальной, у вас должно быть не менее 50 друзей на вашей рабочей страничке. Что же мы с вами делаем? Мы находим людей, которые любят играть в игры. Игры, которые должны быть вот у них люди, не просто сам на сам человек играет, а у него должен быть обязательно сосед, с которым он должен играть. Это важно. И они, значит, тогда начинают, люди эти постоянно предлагают, давай играть, давай играть, вот в эти, вот в эти игры. Заходим в эти игры. Сразу, вот, допустим, колондайк. Сразу мы там с вами бились к игре. Далее, присоединились, находим э, э, в эту группу этой игры. Вот тут мы присоединились с вами, видите, сколько участников. Находим группу этой игры. Любую группу там, либо колондайка, либо рыцари-принцессы. Я просто вам показываю, что здесь разные группы. Находим их. Далее. Заходим в тему, вот здесь вот, где комментарии, тему выбираем. Заходим в тему, проверяем, как, допустим, сегодня, были ли там новые комментарии, чтобы живая эта тема была, чтобы живая группа была. Не, есть мертвые группы, там по году, по полгода, по два месяца нет никаких комментариев. Там бесполезно общаться. Просмотрели. И пишите свой комментарий. Добавляйтесь в друзья. Или приму друзей. Добавляйте друзья. Вот как я поставила стречку, э, стрелочку. Причем зашли, оставили вот так вот аккаунт открытым, написали «Добавляйтесь в друзья». В новой вкладке вы можете снова свой аккаунт открывать, заходить на другие игры в другие темы и то же самое писать где-то в районе часа вы меняете бросаете еще одно сообщение ну так часик прошел потом снова бросаете добавляйтесь друзья так как ваша уже уходит далеко уже не видно поэтому вы снова пишете. и поверьте в течение часа к вам на одном аккаунте добавятся 10-15 друзей. Если добавляется мало, вы еще попробуете. Но за два дня до 100 друзей догоните очень легко. Причем эти люди, которые в игры играют, эти люди, которые в игры играют, они, возможно, еще... Это не объявление. Алла, это Надь, это не объявление. А В теме, в комментариях, ты в друзья, во все разные игры. С одной страницы можно до пяти игр выбрать, и пусть они добавляются. Ты же их не добавляешь, они к тебе придут, и ты всем, а, под, всех поддержишь. Там, я, наверное, файл не поставила. этот слайд, и ты всех обязательно добавишь. Они к тебе обратились, не ты к ним обратилась. Добавляйтесь в друзья, и все, ты написала в теме, люди решают сами. Таким образом, у вас добавились друзья. За два дня у вас уже количество есть. Пока у вас добавлялись люди в друзья, вы это не трогали, все это открыто, вы создаете... Вот эту группу бизнес в интернете с корпорацией ЗУС. Или как хотите, вы ее называете, но ту группу, куда вы будете отправлять людей, вы создаете. Ал, ты поняла, о чем я говорила? Создаете эту группу. Скажите, я вас запутала значит города выбирать но я чуть чуть попозже скажу город обязательно выбираешь желательно выбирать город и область там где ты живешь это для того чтобы потом команда формировалась в вашем регионе чтобы команда формировалась в вашем регионе но если вы уже отработали или у вас это уже плохо работает, или как бы все страницы не могут на этих работать на одном вашем регионе, вы можете работать совершенно на других регионах, тут проблем вообще никаких нет, выбирайте, что хотите. Далее, вы создаете группу, у вас там добавляются друзья, процесс идет, мы готовимся к рекрутингу. Как все завершили с оформлением, добавили друзья, уже сделали страничку живой, интересной, то бишь посты мы в нем размещаем, но о работе мы не пишем ничего. Когда добавляем друзья, когда начинаем оформлять все, как только друзья добавились, мы готовы работать, статус пишем чтобы в статусе была ссылка на нашу группу, которую вы создали, на ту группу, где будут подробности о работе, чтобы в статусе он стоял. Ссылками нигде мы не бросаемся, запомните это раз и навсегда. Ссылка у вас в статусе и именно на одноклассники. Так как часто вы ее повторять не будете, она блокироваться не будет. Она стоит и стоит у вас в статусе. С красивой картинкой, с таким статусом, как вы продумаете. Вот, далее. Мы с вами это все сделали. Оформили, поставили и начинаем с вами работать. Люди, которые у вас в друзьях, с игр они тоже есть наши потенциальные, как бы, наша целевая аудитория. У этих людей, друзья, они практически будут процентов 50, то же самое, люди, которые могут быть заинтересованными. И мы можем с ними работать, с этими людьми. Еще. Мы с вами надобавляли друзей, и, естественно, если человек к вам придет, вы какие-то посты ставите, да, интересные, и тут у вас было человек 50, там, за два дня добавилось друзей, естественно, если человек зайдет поинтересоваться, что у вас за страничкой, чем вы занимаетесь, он увидит, что вы за два дня там бегом-бегом добавляли этих друзей, там их целый список. Ваша страничка должна быть, ваша лента, вернее, должна быть всегда интересной и чистенькой. Чистенькой в каком случае? Вот эти все добавлялки, с чем вы поделились и кто из ваших друзей поделился, нужно обязательно убирать. Заходите, кликаете на свою фамилию, где написано. И, значит, находите, кто, кто вот добавила в друзья, здесь как только наведете мышкой справа, здесь появится крестик, кликаете на крестик и все это удаляете. В вашей ленте должны быть только те посты, которые вы размещаете. Те интересные, завлекательные посты, которые вы размещаете. Все поделилки, все добавления «Друзья», мы убираем. Вот здесь понятно, ребят? Здесь понятно, о чем я говорю? Чтобы я понимала, что вы уже как бы разобрались, о чем мы говорим. Итак, у нас страничка идеальная. Мы продолжаем с вами дальше работать. Интересная. Человек зашел, и ему интересно у вас просто быть читателем. Теперь мы можем с вами приступить к работе. Далее мы с вами выбираем, какой методикой вы будете работать в Одноклассниках. Методик очень много. Три основных я немножечко остановлюсь. И при чем я бы хотела вам заметить, в какой бы сети вы ни работали, с какой сетью бы вы не начали работать, везде одинаково Значит, подготовка вашего рабочей страницы как в «Одноклассниках», так и в «Контакте», как в Facebook, так и в «Инстаграме». У вас не должно быть ничего о работе, у вас должна быть интересная страница, у вас должны быть интересные посты, захватывающие такие посты. Но действия мы будем с вами делать тоже практически везде одинаковые, но только немножечко по-разному подход к ним есть. Что мы с вами делаем? Допустим, мы начинаем работать от третьего лица или сразу же к обращению к, друг, к другу своих друзей. Это первая методика общения. Она, кстати, более сложная. Как бы более сложное в сознании человека, вот, допустим, рекрутера, что вот ему нужно обращаться. А что? А как? А, а как переписку вести? Много есть вопросов, но для этого у нас есть школы, где мы рассказываем вам о, о том, как мы ведем переписку. Обращений может быть очень много и очень разных. Можно, это самое... Написать людям, допустим, добрый день, можно ли к вам обратиться, можно ли к вам обратиться, или добрый день, можно ли к вам обратиться по рабочему вопросу, или можно обратиться за консультацией, или там скажите, там как бы ну, любую тему придумывайте, хотела быстро на ходу, и тут же выскочила из головы. Любую тему придумайте, вы пробуете, тестируете, какая будет работать. Допустим, любое обращение нужно так протестировать и понять, какое рабочее, какое нет. Естественно, когда вы обращаетесь, в ваших обращениях не должно быть ошибок. Это нормально. Я, например, очень много делаю ошибок, поэтому иногда бываю, бывает по нескольку раз проверяю, вечно описки какие-то натворю. Вот, но проверяем, проверяем для того, чтобы человеку было комфортно читать. Вот, допустим, вот это обращение, которое от третьего лица, это что значит от третьего? Вы к человеку обратились и спросили, допустим, ваши друзья как, ваши друзья интересуются доходом или нужно ли, кто из ваших друзей может заинтересоваться таким-то, таким таким-то доходом? Мы заходим в друзья друзей и начинаем писать человеку. Выбираем обязательно людей, когда мы зашли в его друзей, выбираем обязательно тот, кто в сети сейчас, именно сейчас на сайте, чтобы сразу получить ответ. Если мы напишем человеку тот, который не в сети, то, возможно, он еще неизвестно, когда зайдет в сеть, чтобы вам ответить, и мы не поймем, работает у нас это или не работает. Обращаемся к тому, кто у нас в сети. Вот, допустим, «Света, привет!» Я к тебе по рабочему вопросу. Можно обратиться? Ну, девушка ответила, конечно, нет. Ну, так хочу сказать, на моей практике получается, из семи ответит одна или две. Еще хотела бы остановиться на вот этом моменте. Ни в коем случае копированные тексты. Ни в коем случае слово в слово. Как-то делайте обращение. С одной страницы можно делать обращений до десяти. Но если у вас кардинально все разное, если вы, допустим, обращаетесь не, не очень раздельные тексты у вас, то с одной страницы в течение, там, допустим, часа-двух только пять раз вы обратились. Вот это сейчас запомните, и в конце мы поговорим, почему именно такое, такое, такие лимиты. Это для того, чтобы не очень засветиться, о том, что мы постоянно кому-то обращаемся. Если вы будете делать через поисковик и обращаться к людям с прямым предложением, то там вообще, наверное, и да не наверное, а сейчас так строго и пять не дают с прямым обращением, если не ваши друзья, не, не друзья друзей или не ваши друзья. Поэтому работаем только друзья друзей. Страниц надо не меньше пяти. Почему я об этом говорю? Вообще, поначалу надо бы и 10. Лучше, в лучший вариант надо бы 10. 10 в ВКонтакте, 10 в «Одноклассниках» и там еще где-нибудь. Почему? Потому что вот эту работу, которую вы сейчас проведете, допустим, на 10 аккаунтах, это будет очень быстро. Вы выбрали какую-то методику, и у вас потом ну, на отклике где-то ответили. Это будет не так много затрачено времени. Вы потом для того, чтобы не путаться в этих одноклассниках, допустим, далее, или хотите в одноклассниках, делайте там, допустим, 30 страниц. Но тут ввиду экономии еще симок, вы можете делать это и ВКонтакте, если дружите. Конечно, конечно, хоть один добавился, можно уже сразу писать его друзьям. Уже с его друзьями можно общаться. Поэтому желательно и там, и там, но вы решаете сами. Вот это вы сделали обращение, человек начинает. Если есть связь через друга, только если есть связь через друга, напрямую не надо, напрямую через поисковик не нужно писать. Только если он ваш друг и если и пишите друзьям своих друзей. Заговорилась. Друзьям своих друзей. И тогда вы начинаете дальше с ними по переписке. Марин, ну вот так примерно и пишу, я вот сейчас говорила. Добрый день, можно ли к вам обратиться? Или добрый день, можно ли обратиться к вам по рабочему вопросу? Добрый день, скажите, пожалуйста, мы набираем группу, корпорация ЗУС набирает, набирает группу, вернее, как, команду для работы дома. Скажите, пожалуйста, каких друзей вы можете посоветовать? Или вашим друзьям это, каким друзьям вы хотите это порекомендовать, каких друзей? Они могут порекомендовать, и все, могут не порекомендовать, могут написать «нет», могут спросить сами, надо ли мне надо. Вот, в общем, вариантов очень много. Это только друзьям друзей. Вот Марина Лукашенко, мой друг. Я захожу к ней на страничку. Захожу ко всем друзьям, которые сейчас онлайн, и начинаю с ними общаться. Вот таким образом. Пообщались и пошли. И далее человек, который среагировал, обязательно начинаете с ним общаться. Там уже далее по шаблону, как мы там с вами шаблон создаете, и дальше вы с ним начинаете разговаривать. Естественно, при любом разговоре вы отправляете человека в группу, которую вы создали по бизнесу, чтобы потом там она будет у вас закрытая. Вы, ее, вы человека добавляете, ну, принимаете его в группу, он знакомится и начинаете дальше с человеком в группе вести диалог. Посмотрели, что вас заинтересовало, какие у вас вопросы и начинаете в группе уже вести диалог. Наша задача человека отправить в группу, чтобы он познакомился э, с информацией. Это эта методика, где мы пишем напрямую. Далее. Есть методика отмечать на фото. Для того, чтобы отмечать на фото, нам нужно выбрать э, регион. Лучше всего работать с отмечалками, это отмечать на фото, это с людьми, с людьми которые продавашки. Либо продавашки, либо они там еще там бижутерию какую-то делают, либо, ну, вот те, которые что-то продвигают. Выбираем наш регион, допустим, мы живем в Оренбурге. Мы выбираем Оренбург, Оренбургскую область и начинаем там искать. Не спро... Ну ладно, продолжаю. Вы пишите вопросы, потому что надо было уточнить, -то. разобрались вы, как мы обращаемся к людям, к друзьям, друзей. Было понятно или нет? Значит, смотрите, выбираем этих продавашек, у которых очень много друзей. Выбираем продавашек, у которых много друзей. Вот я говорила, маникюр там или еще что-нибудь, вот такое. Но не только, когда у них много, ага, я поняла, Марин, не только, когда у них много продавашек, но самое главное, вот смотрите, вот здесь у нее 1400 друзей, это тоже хорошо. Но если вы будете находить в вашем регионе где-то, начиная от двух с половиной, это будет еще лучше. Ну и тысяча тоже неплохо. Почему? Потому что лимиты отмечания друзей на картинке очень маленькие, тоже до 5 в день. Поэтому как можно, надо так, чтобы как можно больше было там друзей. Тут понятно, ребят, отзовитесь, пожалуйста, тут понятно? Выбираем друзей, продавашек, дружим с ними обязательно, но... Как только вы выбираете продавашку, обязательно смотрите, чтобы у него в фото, фотографиях было фото для друзей. Если вот этого нет, то тот продавашка, даже если у него и много друзей, конечно, можно. Конечно, можно. Это все нужно даже делать, Марин. Все нужно даже делать. Значит, чтобы обязательно было в альбом фото для друзей. Это значит, он разрешает отмечать себя на фотографиях. Это значит, нам человек этот нужен. Если закрыт человек, то он вам бесполезный. Вот продавашек. Они всегда соглашаются, когда у вас уже на вашем аккаунте есть 50 друзей, вы до 20 можете пригласить. Я пробовала, вернее, не то что пробовала, я приглашала, пока не блокировали. До 20. Ну, можете сократить немножечко там поначалу, а не сразу много приглашать, чтобы хотя бы 5 у вас уже было продавашек, чтобы вы могли сегодня отметить. Потому что если у вас будет 10 аккаунтов, то 5 вы сегодня работаете, 5 вы не трогаете. Вы на следующий день начинаете отмечать. На каких фото я сейчас расскажу, Валя? Я сейчас до этого дойду. То бишь, мы с вами выбрали продавашек, у которой разрешают отмечать на фотографиях. Далее идем. Это, так говорится, долго. Создайте себе альбом. Сразу поначалу, конечно, у вас не будет много фотографий интересных, вы еще их не оттестировали, это все нормально. Создаем альбом с интересными фотографиями, какие вы считаете интересные фотографии, и у себя заносите на ваш рабочий аккаунт. На каждом рабочем аккаунте старайтесь делать разные фотографии, интересные фотографии вот, для работы, где вы будете отмечать этих продавашек. Почему? Потому что, чтобы вы быстрее оттестировали, какие фотографии у вас работающие. Вот. Сделаете эту фотографию, загружаете, затем пишите статус о работе, не, статус под фотографией, не то что статус, а призыв о работе. Понятно, о чем я говорю, ребят? Вот здесь у нас с вами есть, что мы предлагаем. Я бы вам всем рекомендовала обязательно прописывать корпорация ЗУС. Во-первых, это официально. Во-вторых, если они вам что-то не поверили, а у нас с вами мы уже решили, что везде прописывается на всех и рабочих аккаунтах, и родных аккаунтах корпорация ЗУС, они пойдут искать. Что такое корпорация ЗУС? В-третьих, если вы будете писать, я набираю, то кто ты, кто ты такая, что ты набираешь людей? У тебя есть какое-то юридическое право или еще что-то такое. Люди на это будут очень реагировать. Поэтому прописываем корпорация ЗУС, там тексты свои ставьте, какие вы считаете нужным. Любой текст всегда нужно тестировать, как он работает. Его нужно менять. Я по поводу хэштега не написала здесь, по той простой причине, что в «Одноклассниках» я подзабыла, что идет, что есть хэштег. Но можно ставить и хэштег. На пяти страницах можно ставить один и тот же текст. Один и тот же. Но для того, чтобы понять, какой текст работающий, его, конечно, нужно тестировать. Сделали этот текст и отмечаете, вот тут, отметить друзей, отмечаете продавашек. Люди, которые увидят ваш пост, обязательно кликнут на фотографию а у нас с вами на фотографиях еще будет стоять обязательно корпорация ЗУС, то людей будет это заинтересовывать. Они вам поставили в комментариях, допустим, пятерку или плюсик, что вы там ему напишите. И тогда вы начинаете вести диалог с человеком, обязательно с ним ведете диалог. Так как он поставил, значит, допустим, пятерочку, его что-то интересует. И всех людей вы отправляете в вашу группу. Вот таким образом мы можем работать отмечалками, то бишь отмечать на фотографиях. Вы реально понимаете, что если вы делаете это сегодня на пяти аккаунтах, это долго времени не займет. Долго времени не займет. Вот, пяти человеком вы сделали обращение. Так, сколько раз можно отмечать на фотографии? Насколько я сейчас поняла, поработала, посмотрела, больше пяти, фото, больше пяти человек на фотографии отмечать не дают. Текст я ставлю в описании под картинку. Не в комментариях, а в описании под картинку. Можно поставить и в комментарии, он у вас не, не как бы не, лишним не будет. Но текст я ставлю в описании под картинку, потому что как только я отметила человека, кто-то кликает на фотографию, он сразу же видит первые, первое предложение. А комментарий он может не открыть. Значит, смотрите, через день вы можете отмечать, если не будете упорствовать, ну, как бы, больше пяти не будете делать а, отмечаний на фотографии, то через день спокойно разрешают, еще пока не останавливали меня, через день. Значит, Марин, смотри. Если ты сейчас 10, 10 человек, у меня, если отметить, отклик лучше, чем 5, а то может и вообще не быть. Марина, пробуйте. Я пробую, может быть, как-то мой, мой IP-адрес где-то уже как бы подзасветился, но я делаю 5, и мне уже не разрешают. Ну и я не, не, как бы не, не, не, не начинаю хамить, там что-то делать по-другому. Может и не быть. Из 5 может и не быть. Поэтому нужно работать каждый день. Да, фотография нейтральная, ни о какой работе. О работе... Да, да, Катюш, не, не, не надо. Пять, вот и все. Значит, о работе только в описании. О работе только в описании. Нет, у меня получается, что через день я делаю. Через день. Фото должно быть настолько интересное. Многие, конечно, спекулируют детьми, делают детские фотографии, ставят их вплоть до того, что там и куколы. Но решайте сами. Я больше склонна к фотографиям вот таким, например, природа. У меня они как-то собираются, эти природе и много на них кликов бывает. А там, как вы любите, ваш внутренний, ваше внутреннее настроение всегда отображается на результатах и на фотографиях, понимаете, к нам и люди такие будут прийти, приходить, да, люди будут приходить, которые, ну, допустим, мне нравятся люди, которые любят жизнь и природу. Дети это тоже жизнь, но я немножечко очень опасаюсь, когда на детей вот это кликают, глая, глая, ну, ну их. Не хочу детей даже близко, это, как его, чтобы дети вот дети де, как, детьми зарабатывать, что ли, так? Ну это мой, в моей голове, мое умозаключение, вы решаете сами. Потом, после того, как они, еще раз повторюсь, как только они откликнулись, вы с ними начинаете переписываться. Если его интересуют подробности о работе, а он, раз он заинтересовался, значит подробности, вы его отправляете в группу. В статусе у вас стоит группа, ссылка на группу и отправляете в группу. всех в группу. Я считаю, что все группы я делаю в группу всех. А в группе уже тогда, да, это начал с ним общаться и потом отправляешь в группу. Ребят, вы самое главное поймите, зачем вы сюда пришли. Вы пришли давать информацию, зарабатывать деньги. Вот здесь в Одноклассниках просто так Взять и рассказать. Посмотри вот этот ролик, дать ему, да? Посмотри вот это. Мы не можем. Мы просто не можем. Поэтому мы размещаем в статусе у нас один раз ссылку на группу. Здесь мы с ним переписываемся. И говорим о том, что если тебя интересуют очень подробности, у меня в статусе. Ссылка на группу, проходи. Она правда закрытая, но добавишься, тебя примут, и ты там подробно изучишь. И задавай там все вопросы, какие тебя интересуют. Зачем личка? Ребят, ну какая личка? Вы в комментариях с ним... А, когда в комментариях вы переписываете, вернее, когда он пятерку поставил, ну, конечно, переходишь в личку и с ним общаешься. Многие не доходят, значит, и мне интересно, Марин. Конечно. Им, значит, просто неинтересно. У вас в статусе стоит группа. Пожалуйста, пусть они проходят статус, вы с ним общаетесь, вы работаете с ним открыто, ваше открытое лицо, у вас интересная страничка, вы живой человек, живая страничка, все нормально. И пусть они спокойненько проходят через статус вашу группу. Если вы сейчас начнете группу в личку бросать, Ребят, 5-6 бросили и блок или заморозка. Вам это нужно? Вы наработали страницу, вы ее раскрутили. Далее. У нас с вами был еще момент, где мы с вами писали. Сейчас мы вернемся к тому слайду. Где мы с вами писали о том, что мы можем не только отмечать людей, писать напрямую. Также можем... Ставить пятерки, при этом размещая активно посты. Пятерки, при этом размещая активно посты, захватывающие посты. На фотографиях везде мы можем отмечать пятерки. На постах мы можем там комментарии писать. Причем, комментарий не просто к его фотографии написать, там, допустим, «О, прикольно». А что-то такое, какой-то комментарий, ну, естественно, комментарий, который будет говорить о том, что, ну, не, не отрицательный комментарий, желательно. В отрицательные посты не, не, не входите в диалог, в отрицательных постах, особенно те, которые касаются, значит, сейчас вот будет очень сильно активно развиваться, на, ну, все что против правительства против путина это вообще туда не заходим и ничего не принимаем участие у многих сложилось мнение что э, в негативных постах тебя больше заметят в негативных постах ты получишь больше негатива Да, политика боком политика боком хотя иногда хочется э, конечно зайти и написать то что ты думаешь но нужно уходить оттуда, уходить. И вот таким образом у вас получается полное общение. Ваш аккаунт будет работать, ваш аккаунт и в играх, и в группах, и в постах. И э, вы пишете в личку друзьям, и вы, вы будете полноценно, полное многодействие, разно, правильно, Катюша, разнообразные действия, они привлекут внимание людей к вам, и не будут привлекать внимание к модераторам, которые блокируют. У вас, у вас аккаунты должны жить. Конечно. Конечно, мы ему сразу можем писать. Проявил себя, мы сразу ему пишем, он первый к вам проявил, это будет понятно. Это, кстати, очень сильно отображается, боты, которые, не боты, а как эти, роботы, которые следят за аккаунтами, они это видят. Да, да, да, тем можно придумать очень много. Главное, общайтесь, общайтесь, общайтесь, общайтесь, общайтесь, общайтесь не молчите. И у вас должно быть много, вашего присутствия должно быть много. Много и интересно. Причем это вы будете делать во всех социальных сетях, буквально во всех. Продавашки нам будут помогать для того, чтобы у них расходились люди, ну, чтобы информация расходилась. Но не обязательно продавашек, можно находить совсем других. Вот Катя тексты уже подбрасывает. Добавляйте, конечно, и таких друзей вы будете добавлять, и этих друзей вы будете добавлять, то бишь вы живете активной жизнью. Причем, коллеги, смотрите, я замечаю такое, что значит садятся за компьютер, садятся за компьютер и начинают просматривать ленты. Время уходит, села у тебя сегодня 5 аккаунтов одноклассников. Сегодня у тебя 5 аккаунтов. 5 аккаунтов ты должна отработать за час. Отработала по полной программе быстренько за час. Допустим, ты следующие аккаунты 5 работаешь в ВКонтакте, допустим. Ну, если не, не следующие там, если не 10 у тебя этих одноклассников. Следующие пять аккаунтов ВКонтакте ты отработала еще за час. Вернулась. Еще снова поотвечала, поработала с одноклассниками. Потом вернулась, поработала, ответила на все ВКонтакте. Потом подготовила, что тебе на завтра бросать. В течение двух с половиной часов, от а силы трех, вы должны отработать 10 аккаунтов по полной программе. Чтобы было по полной программе. Тексты можете писать совершенно разные. Например, спасибо за пятерку под моим фото или э, за, за класс. Вас, наверное, работа в интернете заинтересовала? Вы можете писать такой текст. Это обращение. Далее. Сейчас еще раз почитаю. Так. Да, фото, интерьер там многое. Уже Катя и потеряла тоже. Как, сейчас, сейчас. Да их надо просто эти тексты написать. А вот, спасибо за дружбу. Вы просто так подружились, или вам интересна работа в интернете? Вот такой текст можно писать. Ребят, посписывайте эти тексты, и вообще их надо куда-то применить, записать. У кого какие будут идеи, делитесь этими текстами. Да, вот еще последний, Катя написала опять еще, спасибо за дружбу, вы просто так или... Да, да, да, вот так вот. Так что обращайтесь, много обращайтесь, я говорю же, что это будет везде, это во всех социальных сетях. Позже мы с вами поговорим про другие социальные сети, которые нас с вами интересуют. И точно так же еще есть кое-какие... Еще есть кое-какие обращения, которые можно будет в Одноклассниках. Мы попозже с вами их рассмотрим. Самое главное. Вот как Катя пишет правильно: классы, гости, пятерки, комментарии, еще обращения. Это ваши действия должны быть постоянными, постоянными. Вы поставили пятерку, обратились в гости, зашел, обратились. Так обратились, как к другу-другу. И в комментариях написали, обратились. В общем, обращаемся по каждому поводу. Что такое интернет? И я бы сказала, что такое м -м, рекрутинг и с чем его едят? Что бы мы с вами ни делали, получится одна кастрюля. Все это будет в одной кастрюле. И все это будет реклама. Либо мы ставим классы. Либо мы им пишем, либо мы с ними просто дружим, либо мы и то, и пятое, и десятое. Что бы мы ни делали, это все будет в одной кастрюле. Это все рекрутинг. Пока мы говорим только про одноклассники. Марина, не забивай себе голову. Вот, не забивай себе голову, потом будем говорить про контакт. Про контакт то же самое. Очень много вариантов, но... Как бы мы ни, не разделяли сети, одно и то же, одно и то же будет. Это первое, что оформление страниц, оформление группы, то бишь ваши страницы должны быть не, не слово об Арифлейм, интересными. И, естественно, будете везде делать все обращения, которые возможны в любой социальной сети. Сегодня вам было понятно, о чем я говорила и что хотела донести. Какие еще вопросы? Как всегда, все гениальное просто. Это было, есть и будет. Этой новой методики никто не придумает. Нового ничего нет. Общения. Вот этот наш треугольник вот этот наш треугольник, который мы создали с Катей, а вспомните: у него внизу живое общение. Живое общение: что на сайте живое общение, что общее живое общение. И здесь то же самое: для того, чтобы было комфортно обратиться к людям, мы начинаем делать действия на аккаунтах. Все. Другого ничего не придумаешь. И это во всех социальных сетях. Мы будем говорить и об, и об Инстаграме, мы будем говорить и о ВКонтакте, мы будем много говорить. А вот еще, да-да-да, правильно, Катюш, вот это я упустила момент. Если вы будете менять, часто менять главное фото в одноклассниках, это тоже механизм привлечения внимания к аккаунту. Вам начнут ставить пятерки. Я еще только, я только дел, я делала на аккаунте, на одном аккаунте фотографии делала, меняла, чтобы можно было сделать вам слайды. Мне столько гостей зашло, столько пятерок поставили за то, что там все попоменяло, и я уже могу к ним обращаться. Ну, тогда у меня на сегодня все. Я была очень рада, что вам это будет полезно. А сегодня, Вот вы меня сейчас видите. Ребят, коллеги, смотрите. Я уже пять лет в Арифлейм, но я никогда не видела вот этот, никогда на него не обращала внимания, вот этот гель для бровей, этот Джордановский. Он из, ну как, эконом-класса. И там написано, что вот этим гелем для бровей, одним взмахом кисточки вы сформируете в свои брови, причем... Этот гель имеет два цвета, натуральный и коричневый. Я могу вам показать, это мои брови, вот они, это мои брови, это им геля, этим гелем. Вот сколько раз я убеждалась, что под каждый продукт, который выпускает компания Reflame, идет описание. Настолько четко, вот действительно, одним, вот он, одним взмахом раз, и у тебя брови подкрасились, и ты их сложила так, как тебе нужно. Это просто чудеснейшая. Я бы вам всем рекомендовала обратить на это внимание. Я на него не обращала внимания, пока клиентка у моего консультанта не спросила, как им пользоваться. И правда ли он такой? А я увидела, думаю, надо же такое. А я не пробовала. Купила специально попробовать. И теперь не могу нарадоваться уже две недели. Так что смотрите. Ну и с вами на связи была Лотникова Люля. Я заканчиваю. Если есть еще вопросы, пишите. Мы я обязательно отвечу.